Рад всех приветствовать на 13 выпуске, который выходит у нас по средам. Каждый раз я пытаюсь подобрать какие-то интересные сделки. На этой неделе пытался я что-то сделать по нефти, но нефть, вот не знаю, для меня это очень какой-то странный инструмент. Пытался я, соответственно, что-то там сделать членораздельно, но ни одной сделки даже вот, которая какой-то поучительный, который имел бы смысл вам показать, я вот пока не нашел. Я этот инструмент как бы не буду... Сбрасываются счетов, я понимаю, что ну очень много трейдеров, которые работают сейчас на нефти. А, работают. Ну, наверное, один из самых популярных инструментов. Хотя, с моей точки зрения, вот я как бы при своем мнении остаюсь, для меня он сложноват. И зачем а, использовать такой сложный инструмент, а, когда есть такой инструмент, ну, в текущий момент, как Сбербанк. Еще раз это подтвердилось. На этой неделе я опять а, попытался по Сбербанку сделать несколько сделочек. Сейчас я покажу один из дней когда <смех> интересно очень по нему получилась сделка и расскажу идею на основе которой я собира... все это проделал давайте терминал квик вот я сейчас открою а если вы смотрели предыдущий выпуск то наверное вот его нужно предварительно посмотреть потом вернуться сюда если вы не смотрели а там я рассказывал про торговлю про автоматизацию торговлю при помощи робота умные уровни и вот, кстати, вот сейчас перед вами все вот эти уровни, они сейчас э, у меня нанесены. И что интересно, вот э, я вот уровни, которые были по Сбербанку не трогал, потому что на этой неделе руками больше ничего вот, э, до 20 числа не делал. И увидел такую вот в пятницу закономерность, что вот буквально вот дошли мы до уровня, который нарисован был. По каким данным, сейчас скажу, по... Ну вот не знаю там чуть ли не месячные там уже данные. Месячные давности. И прекрасный удар в уровень. Удар в уровень небольшим проколом и отскок. Причем такой вот хороший отскок. И когда я это увидел, ну решил на следующий день я попробую с уровнями что-то поэкспериментировать. И я сосредоточился на следующий день на уровнях. И покажу две сделки, которые у меня получились. но вы знаете, да, что с утра я пока не признаю торговлю до 10 утра у меня рынок пока еще открывается в 10 часов я считаю потому что вот вы можете видеть по объему внизу нанесены объемы мизерный объем и только в 10 часов появляется некий объем который уже в течение дня присутствует и на вечерней сессии опять же достаточно низкий объем ну это понятно здесь еще сбербанк связан с тем что хотя сейчас акции торгуются вечером но все равно вечером нету такой торговли нету активности и обрати внимание вот утром прям ну уровень пролетели вот этот и дальше от него отскок ну, четко отскок от нижней границы зоны, нижней границы вот этой зоны ну нижнюю зону здесь распилили и соответственно меня тоже и снова отскок от верхней границы немножко с пролетом таким и давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну вот, кстати, если здесь смотреть 5 минутки. Сейчас я покрупнее сделаю. Вот на 5, на 5 минутках, кстати, очень прекрасно видно здесь интересная такая ситуация. Ну, можно назвать это таким, не знаю, классическим ложным пробоем. Вот смотрите, 16.45. Большой объем. Свеча с большим объемом. Большая тень. И после этого она закрывается черной свечой. Ну, вот здесь по классике можно заходить после того, как либо белая свеча вот такая сформировалась, но желательно, конечно, чтобы она внутри зоны закрылась или чуть ниже, или в середине хотя бы. Но здесь, наверное, требуется некое подтверждение вот этой белой свечи с длинной тенью. Вот есть она, черная свеча. Здесь можно заходить и обратить внимание, что возможности здесь зайти было. Даже по верхней границе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 касаний. 10 касаний. То есть было над чем подумать. До самой вечерней сессии мы стояли здесь. А дальше пошли вниз. И пришли к нижней ага, границе. То есть уровни, которые когда-то я нарисовал, они все-таки работает, но здесь вот немножко, конечно, со временем начинается их надо подкорректировать. Я специально ничего не корректирую. И вот могу показать, что у меня соответственно получилось. Вот фьючерс на мой любимый Сбербанк. Значит, открытие. Утреннее открытие. Здесь проторговка. но ну, вот я уже показывал. Показывал прям идеальная точек входа. Такая тоже длинная свеча, которая входит в зону. Причем объем здесь немного повышенный. И дальше... И была возможность от этой границы зашартить. Ну, я этого не сделал, потому что до 10 часов я в рынок не вхожу. 10 часов а, открылся рынок и а, пришли к нижней границе. Ну, я тут же вошел на пробой. На пробой вошел и, видимо, а, погорячился, поторопился. Опять же, 10, 10 даже не было. 10, 10 до да, вход. А, ну, рановато. А, надо подождать, пока рынок сформирует, вот как я говорил, да, верхний верхнюю верхнюю границу текущего дня вот она здесь фактически сформировалась уже вот это 33 350 чуть ниже нижняя граница не сформирована потому что вот открытие рынка мы пролетели вниз и вот здесь да действительно она вот 33 050 уже 33 060 вот нижней границы есть перенес я стоп без убыток и но ну, в данном случае конечно это сработало это повезло вообще этого делать я не очень люблю но если выбирать между трейлинг-стопом и переносом без убыток, конечно, второй выигрывает на порядок. Трейлинг-стоп – это зло, которое, с которым надо бороться, я считаю. Я не видел ни одного трейдера, который использовал трейлинг-стоп и реально стабильно зарабатывал. То есть вы по трейлинг-стопу будете крыться там, где не нужно крыться. Он всегда будет у вас крыт про плохой цене. Даже если сделка идет в вашу сторону, небольшой откат, и вы кроетесь практически в точке входа. И после этого рынок идет в ваш стоп. То есть трейлинг стоп это зло. А вот перенос без убыток, но ну, в данном случае, да, я перенес. Ну, цена ушла здесь 150, э, ну, 70 пунктов ушла. Ну, прилично. Ну, цель, конечно, у меня была больше, потому что стоп здесь э, все равно здесь больше 30 шагов. Цель была не меньше рубля. Не меньше рубля. Тем более на пробой всегда движение нужно ловить больше. То есть хотя бы рубля полтора. Не получилось покрылся в нуле ну не получилось не получилось раз эту границу распилили я от нее отказался и стал ждать другой либо нижней либо верхней ну нижней имеется в виду, который еще ниже находится И э, некая удача около там пяти часов чуть раньше верхняя граница мы ее пролетаем и большой объем хороший здесь объем повышенный и возврат следующей черной свечой. Фактически тоже такой модификация ложного пробоя. Но, но на двух свечах. Вынос и возврат резкий. Причем свеча вот выноса Ну конечно если бы она побольше вот это сейчас большим объемом вернулась. То было бы получше. Но на 5 минутках вы видели что если посмотреть на 5 минутках. Тут очень неплохое сформировалась такой похожий на ложный пробой формация. Если я не прав, поправьте меня в комментариях. Но я считаю, что это вот очень неплохая ситуация, и ее ну, надо пытаться отыграть. Вход по верхней границе и стоп. Ну вот я ставил ее, ну, слишком большой получался за верхней свечой. Вот всегда проблема вот этих ложных пробоев, потому что тень очень длинная, может быть. Очень длинный тень, и куда ее ставить? За тень. Огромный стоп. Ну вот можно ставить на половину а, тени или вот за, здесь в данном случае, за следующий случай. Вот здесь такой очевидный был вариант. И, во-первых, размер получился нормальный, 50 пунктов. Для Сбербанка там, от, 30, от 30 до 50. Вот стоп нормальный, с которым можно работать. Соответственно, если стоп 50, цель у меня 150 была. Как раз мы смотрим на нижнюю границу, на нижнюю зону. И вот до нижней зоны здесь как раз было... Вот, если, как я вошел по входить вот по верхней границе как раз 150. Покрытие перед, соответственно, перед этой зоной. Покрытие перед зоной. И где-то пришлось, да, на вечерней сессии. На вечерней сессии как раз достигается нижняя граница. Все, цель есть. Здесь было много у меня попыток. Вот я сейчас покажу Quick. Quick потому что к этой границе мы в течение дня подходили не раз и подходили вот где-то в 13.30, но не дошли. Здесь как бы входить ну, слишком рано, потому что входить нужно где-то в нижней границе зоны, чтобы стоп ставить за верхнюю границу, потому что он тут тоже получается порядка почти 50. Еще чуть попозже, после двух, после клиринга, попытались приблизиться, нет, не пошли. И только вот к пяти часам. Я не знаю, может быть, там была статистика, но не смотрел я, не смотрел статистику. Сбербанк, во-первых, такой инструмент, это не нефть, которая вот прям может резко на статистику отреагировать. Нет, это более спокойный инструмент. Вот, вот, я не знаю, на какую статистику может она реагировать Сбербанк, мне кажется, ни на какую особо, то есть таких вот прям ну, если что-то будет, вы это увидите на графике цены. Ну, каких-то таких резких колебаний никогда не замечал. И вот такой интересный день. От верхней границы к нижней, снова к верхней. Здесь уже пробой. Но, собственно, пробой опять не пошел вверх. А пошли мы уже, соответственно, ну это уже был следующий день. Пошли, смотрите, к дальней границе. И вот сейчас, соответственно, когда я записываю видео, мы оттолкнулись от этой границы. То есть, вот опять вот, собственно, тот пробой, который я попытался там сыграть 20 с утра, вот он, собственно, произошел 21 На сутки раньше попытался я это сделать. Вот такой получился. Такая получилась сделочка. Давайте посмотрим. посчитаем что у нас получилось в, день, в, день, в деньгах. Ну, убытков нет, безубыточная сделка, только комиссия, профит. 0 и 160. То есть одна сделка нулевая, одна 160. Получилось порядка 960. То есть я ну, опять на своих 6 контрактов входил. ГО 5000, получается порядка чуть больше там, 3%. 3% в день это отличный трейдерский день. Простая математика. Если вы зарабатываете 2-3% в день, 200 торговых сессий, вы зарабатываете 500-600% годовых. То есть от 2 до 3% от 400 до 600% годовых. Рассчитывать вот скальпингом на большее я бы не стал. То есть это слишком оптимистично. Это огромный процент. Если вы будете зарабатывать по 500% годовых, то вы скоро станете очень богатым трейдером. Но, к сожалению, вы не сможете зарабатывать, как вы станете очень богатым трейдером. Потому что вам придется переходить к более спокойным, более консервативным стратегии ни один там миллиардер не зарабатывает по 500 процентов годовых это только для начинающих ну, счет у вас должен состоять состоя, ну, составлять там может быть миллион несколько миллионов если вы уходите в большую цифру за десятки миллионов вам сложно будет такие проценты зарабатывать это ну с моей точки зрения очень такая нереальная величина возможно кто-то зарабатывает но это очень очень сложно то есть вот вы должны рассчитывать можете рассчитывать на такие проценты пока у вас счета все таки небольшие особенно там 50 100 тысяч вообще не проблема такие проценты зарабатывать и сейчас кстати вот начинается и и я думаю что там вы увидите что ну вполне реально что люди зарабатывают такие деньги Хотя там, не знаю, там, по-моему, не учитывается брокерская комиссия, если не ошибаюсь, только биржевая. Хотя сейчас брокерская комиссии могут быть и небольшие. Это может быть, кроме того, фиксированная комиссия. Если вы с брокером договоритесь, у вас, например, большой оборот, вы договоритесь с брокером, и он вам даст там фиксированную комиссию там 10, 20, 30 тысяч в месяц. Это для вас выгодно, если вы очень такой активный трейдер. Еще хочу вас пригласить на вебинар который состоится 30 числа планируется уже на сайте есть соответственно на сайте на главной странице и вот можете кликнуть на баннер и попадете на страницу где сможете познакомиться с программой которая я планирую о чем планирую поговорить на вебинаре состоится он 30 сентября в четверг два часа приходите кто сможет но кто не сможет в любом случае записывайтесь вы получите ссылку на запись этого вебинара и посмотреть его запись. то есть ссылку получите по ней можно посмотреть и потом после окончания. Но бонусы будут раздаваться, как правило, на э, бонусы будут раздаваться на вебинаре непосредственно. Ну, кстати, посмотрите, если нефть, ну очень такое хорошее движение, это дневные графики на этой неделе э, тоже э, хорошие были движения. Дневные давайте посмотрим. Вообще, сентябрь для нефти. Э, очень такой интересный месяц. Были очень такие. По несколько долларов нефть ходила. Ну, конечно, бывало и лучше. То есть вот июль, там, смотрите. Здесь. А, давайте посмотрим свечку. А максимально 73, а минимально 67. То есть 6 долларов. Ну вот, не, э, ничего мне не на неделе с нефтью не получилось было несколько таких небольших убытков если что-то интересное появится, я обязательно расскажу на этом все, спасибо всем за внимание приходите раз в неделю кратенький обзор интересного, что можно, можно было совершить за неделю, будете действовать и работать по уровням, и вы тоже сможете повторять мои сделки, даже совершать их без меня, я буду их демонстрировать на, по средам то есть ничего здесь сложного нет, я не какие то вот в данном случае не придумал какие-то сложные там стратегии, да, кое-где автоматизация, можно вручную. Вручную совершать их проблематично, потому что целый день надо либо следить за рынком, а если не следить, то обязательно пропустишь интересную ситуацию. А робот это все может сделать автоматически, без всякого. Вот, в частности, он бы вошел и с утра до 10 утра, потому что, ну, запустил его всеми. Ему, какая разница? Ему спать не надо, есть не надо. Он работает и работает, ждет просто ситуации. А трейдер не в состоянии работать с 7 утра до 23.50. Это психологически вы просто вымотаетесь, и через месяц будет полный просто атас. Спасибо всем за внимание. До встречи.